Успеть, несмотря ни на что, красноярским дорожникам никогда не мешали ни осадки, ни темнота. Главное успеть получить деньги за выполненные работы. В этом уверены авторы этого видео, что снято во втором часу ночи. Ведь официально сезон дорожных работ подошел к концу и нужно подводить какие-то итоги. Пожалуй, больше всего вопросов и, наверное, после окончания каждого сезона ремонтных работ вызывает покрытие на коммунальном мосту. В этом году его ремонтировали дважды и последний раз показалось, что вот... Получилось. Но сейчас же, учитывая то, как разошлись швы, создается впечатление, что в следующем году здесь вновь придется что-то менять. О плохом качестве ремонта коммунального моста говорят и в Красноярском отделении Федерации автовладельцев России. В дорожной полиции добавляют к этому и несколько улиц на правом берегу, и пару в железнодорожном районе, и десятки участков в Советском. По мнению общественника Егора Фролова, прошедший год показал, экономить пытались на всем и заказчики, и исполнители работы. Единственное, что могло обрадовать, то, что больше было ремонтов картами, то есть не просто ямку заделали, а непосредственно вырезали одну полосу дорожного движения и уложили. То есть это как раз говорит об Экономии, о том, что в следующем году в это место не вернутся. Единственное, что само качество ремонтных работ в этом году во много раз хуже. Ну Мы прекрасно понимаем, что подрядчик на этом на всем экономил. И факты, свидетельствующие о том, что денег в бюджете нет и ремонт работ, то есть бюджет города не направляет деньги на ремонт дорог. В департаменте городского хозяйства говорят, в целом довольны прошедшим сезоном. В рамках ямочного ремонта уложили более 400. 500 тысяч квадратных метров дорожного полотна, плюс около 15 километров отремонтировали капитально. Закончили 94 дворовых проезда к жилым домам, при необходимости готовы продолжить работу и сейчас. Все работы завершены, однако продолжается работы на мосту Винбаума. День. И, собственно, в рамках ямочного ремонта, локального восстановления саптобетонового покрытия, заложены объемы 80% которые будут наполняться как раз-таки в период отрицательных конфликтов. В ответ на заявление чиновников, ГИБДД города подводят свои итоги сезона ремонта дорог. На контроле полиции 226 участков с ямами, которые не ремонтируют. Выдано 42 предписания нарушения устранить. Администрация выполнила только 8. Вынесено 26 судебных решений, выписано 50 штрафов. Бюджет города из-за такого качества работы чиновников потерял почти 8 миллионов рублей. Не молодел выиграли и водители, которые повредили авто на наших дорогах, а это еще минус в казну. ГИБДД уверены, проблема не только в недостатке финансирования, Основная причина в подходе к работе. В пример приводят то, как различные службы относятся к просевшим люкам на дорогах. В итоге вот это вот перекладывание с одной головы на другую приводит к тому, что авосыны не там и недостаток не устраняется. Ведь дорожники говорят, это коммунальщиков, коммунальщики занимают обратную позицию. И это очень серьезное нарекание. Более того, к подрядчикам возникают у нас вопросы, потому что при проведении ремонта ими не в полной мере обеспечивается безопасность движения в местах производства самих работ. Знаков как не хватает, да, и те установленные, которые, к ним тоже есть серьезные претензии, они грязные, помятые, погнутые. Это могло быть лишь очередной проблемой руководства города и постоянной головной болью водителей, если бы не одно «но». Такое отношение к дорогам опасно для жизни людей, и это не пустые слова. По официальным данным ГИБДД, 10 июня этого года произошло ДТП, в котором погиб человек. Одна из возможных причин этой аварии – плохое качество дорожного покрытия. Это зафиксировано в протоколе. А учитывая то, что в следующем году на ремонт дорог ожидают еще меньше средств, можно предположить, что безопаснее на красноярских улицах не станет. Захар Письменных, Виталий Суботин, Воскресные новости.